Меня зовут Богдан, вы на канале Алис Азия. И сегодня мы с нашей великолепной, э, с нашим великолепным поставщиком Дайаной, Даяна Хай, mm -hmm. будем смотреть, какие модули она нам предлагает. Это будут дисплейные модули, оригинальные 7+, и копия 7+. Мы измерим их параметры и посмотрим, что из этого получится. Собственно, вот наши дисплейные модули. С этой стороны мы видим копию, с этой стороны мы видим оригинальный дисплейный модуль. Как вы можете увидеть, они оба замечательно работают. Все прекрасно. Но визуально можно отличить. Оригинальный дисплейный модуль будет ярче. Он будет ярче, чем копия, и у него будут более сочные цвета. Тут цвета у обеих достаточно сочные. Да, вполне. Ну, если вы хотите идеал, вы можете получить э, оригинальный дисплейный модуль. Если вы хотите действительно хорошую копию, вы можете ее также приобрести. Ну что же, э, измерим э, наши дисплейные модули, по крайней мере, яркость их и цветность. Снова берем нашу волшебную штучку и проводим измерение данного дисплейного модуля. На данный момент мы меря меряем копию. Это точно копия? Это точно копия? Да, нет, нет. В прошлый раз в видео копия отклонения больше 10% в среднем по RGB и цвета у нее немного да, общаются, а тут цвета как у оригинала и подсветка 350 люминов и отклонение RGB в предел 10% Подсветка даже 380. 380 То есть в принципе это значение очень близко к заводскому оригинальному значению модулей на 7+. То есть яркость чуть-чуть ниже, но очень близка. То есть это копия Высшего качества При этом разница между RGB левелами очень, RGB уровнями Очень невысокая Это означает, что цветность этого дисплейного модуля Действительно очень хорошая И цветовая температура не превышает нормы Ну что же, это действительно качественная копия То есть, мы прошлый раз мы видели Такое обыкновенное китайское качество А вот это действительно настоящее китайское качество В виде копий Вполне, да То есть, это действительно китайское качество Которое можно... Получить. Ну, собственно, что же, приступим к оригинальному? Я боюсь оригинально. Мельчик. Да да, да, да, да. Слушай, я да, тоже, потому что он просто идеален. Он просто идеален. У него смотришь и радуется. Э, слушай, глаз. Ну, а я а, просто а, люблю, слушай, когда все а такое Что у сделал оригинала? Посмотрим. Посмотрим. Ну, сомневаюсь, на самом деле. Сомневаюсь. Может быть, может быть. Ты знаешь, что купайное, что iPhone китайцы, он тебе два. <laughs> да, да, да, они так могут. Ну, собственно, измерим. Измерим. Okay. Uh, uh, wow. Собственно, что у нас здесь? Что мы видим? Количество люминов 600. Столько, по-моему, на iPhone 10. Им, им глаза выжигать надо, то есть, да? Ну да, Прочко. в принципе, можно использовать в качестве фонарика, то есть яркость так, посветки так, действительно колоссальная. Это, это очень неплохо, потому что, допустим, на ярком солнце вы сможете выбрать яркость получше и увидеть все, что хотите на данном дисплейном моде. Разница в RGB-левелах также, также как надо, то есть она не велика. Ну, Чуть-чуть оттунила красного больше, но мне кажется, это из-за мощной подсветки слишком. Верно, скорее всего, так оно и есть. Плюс и дисплей у нас не прогреет, давай эту разницу как-то регулировать, да. Ну, собственно, 7700 у него цветовая температура в Кельвинах, это вполне нормально. Визуально цвет чистый белый. Чистый белый цвет. То есть мы теперь видим настоящее качество. Мы думаем, что качество в прошлый раз... Но теперь мы видим то, что оригинал может быть на уровне копии, которая как на уровне оригинала. Верно, так да, когда и есть. Это действительно чудо. Чудо какое-то. Ну, собственно, меня зовут Богдан, с нами была Диана. И вы были на канале Алис Азия. Заходите к нам вновь, чтобы посмотреть новые интересные новости из Китая. Новые интересные новости, это прекрасно. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Сергей, еще и, ну, думаю, у нас будут еще выпуски по тесту запчастей. Да, вполне, вполне. Тесты запчастей у нас будут, конечно, в выпуске Мы также вам покажем, какие запчасти есть, какого качества и каких видов они также бывают. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. А -а -а.